Эту песню я пою от имени моей бабушки, когда она на фронт проводила своего мужа, и он пропал без вести уже в 1942 году, по некоторым источникам в декабре 1941 года. Моя обнаженная Только с месяцем обрученная Я пойду с тобой по поля гулять В охлевой Могу отдыхать, а с утра туман в суду пьет трава рассуд, да то деревце в небе уж заря, Под ним Новый день теперь начинается Красота кругом, небо синее. И смотрю я ввысь до да беси Песню вольную, слышу я вдали колокольный звон, над дорогами слые вороны. Стала жизнь моя, вмиг оборвана. Ты ушел на фронт, по дороге той. Нам не будет встреч никогда с тобой. Пыльное небезучие Потеряла я Друга лучшего А земля хранит Тебя с нежностью Ожидание Надежду мне В глубине души Я запрячу боль Поклонюсь тебе Только ты позволь, подрастайцы. А я Силы жить еще Только в ополе.